Всем привет, это Осмей, и в этом видео я сравню два стартовых набора Скайблока на Лайтклауде и на Lastcraft. Начнем с Light Cloud. Мы оказались на нашем острове. Вот он наш сундук. Давайте же глянем, что в него входит. Открываем. Итак, лед одна штука, ведро лавы тоже одна штука, а долька арбуза. Два факела, одна кость, косточки тыквы, мухомор, белый гриб, один кактус, одна буханка хлеба, одна пшеница и также изумруд. Итак, переходим на скайблок Ласткрафта. Я нахожусь на скайблоке Ласткрафта. Нас уже ожидает здесь наш сундучок открываем итак яблоко одна штука а, ведро лавы тоже одна штука а, целых три буханки хлеба это конечно плюс с голода мы не погибнем это точно так косточки арбуза одна штука косточки тыквы тоже одна штука а один кактус сахарный тростник ребята вот это да а косточка тоже одна штука а, два факела целых неплохо, а белый гриб, мухомор и два плотных льда уже источник у нас воды будет, вот это классно. Ну что, давайте а, подведем какие-то итоги. В двух наборах были безусловно одинаковые вещи. Ими являются а, ведро лавы, а арбуз или косточки арбуза это одно и то же. А два факела. Это тоже, безусловно, одинаковые вещи. Так, также а, косточка. Косточка тыквы. А, белый гриб и мухомор. Тоже одинаковые вещи. Также кактус. А буханка на лайтклауде буханка одна. Нам придется добывать еще, еще еды. А на Ласкрафте буханки уже целых три штуки. Это тоже плюс, но на Лайт Клауде более как-то посложнее выживать и может быть это кому-то будет и плюсом. Так, идем дальше, что же у нас еще одинакового, так это лед, на Лайт Клауде лед один мы можем сделать только генератор, а на Ласт мы можем сделать источник воды и из него брать уже воды для нашего генератора. Это может быть также и плюсом, как я говорил, но может быть и минусом. Э -э, повторяющиеся вещи мы уже прошли, давайте индивидуальные вещи. А на Light Клауде это является пшеница. Для чего она нужна, я не знаю. Э -э, коровы вроде там не было, или может быть она упала. А на Ласте она уже была. Также на Light Cloud есть один изумрудик, это тоже плюс. Мы за него можем купить или воду, или еще какой-то предмет, а на Lastcraft э, изумруда нету. А еще одна индивидуальная вещь на LastCraft это яблоко. Это тоже еда, это также плюс, мы с голода точно не погибнем. Ну, в общем, это было все. Надеюсь, вам понравился формат этого видео. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.